Эй, а я где? Так, идем в тюрьму, гражданин, вы задержаны. Какая тюрьма за что задержаны-то? Вот сюда идти? Можно выпить. Вы что, настолько сильно напились, то что не помните, что было вчера идем где? Ну я тут. Ты выплюнул стрелу только что, нифига себе. Да, пойдемте в столовую. Окей. Так, бабазина, насыпьте ему, пожалуйста, перловки с чаем. Можете, пожалуйста, пойдем в перловки и с чаем. что там? Да, конечно. Там бабазина. Ну-ка, я хочу посмотреть. Слышь, ты? Эй! Нельзя заглядывать в рабочие помещение. Давай. Смотри, сейчас тебе пировку она даст. Вот. Держи, она угу. тебе передала по Угу. Она не съедобная. Ладно, а что там? Где там? Вот там. Можете открыть? Ладно. Ну. Опа, опа, опа. Ай. Это что? Это твоя работа. Вот бери эту фигню из сундука и работай. И что я должен сделать, чтобы на отдых заслужить? Это у нас подсобка Что я должен сделать? Сколько добыть? Копать в Эх, ладно Ты уже железо нашел, ничего себе Ух ты, золото нашел, ничего себе, везунчик Ну иди Это эмираль пропустил угу. Вот еще один эмираль пропустил Эй, вот. Поставь фонарик, я ничего не вижу. Угу, фигу там. Да. Да этот додик смотался. Так. Ну вы где? Ты же знаешь, ну, я тут и был. А да так... ты офигел сматываться! Так в смысле, я тут и был вот при вас, тут и стоял. В чем проблема? Да, ага, конечно, все, давай, иди обратно, заслужил на свой меню. О, -о, О, а вам ничего не надо сдавать? Себе заберу, ладно. Нет, нет, сдай, сдай мне, сдай мне. Так, хорошо, положу. Ух ты, у меня колонка была. Откуда это все? Ничего себе Ладно Я какой-то, видимо, богатый mm. Опа mm -hmm. То, что украл вчера, не помнишь Я это не воровал О, два mm, рычага mm. Слушай, я все видел Эй. Я все видел Ты не... а давай... давай ключи ну, на... Да я тебе даю, что ты меня бьешь постоянно. На золотой. Ух ты! Как много улыбается. У меня два ключа было. У меня было два ключа. Нет, один. Не пытайся меня обмануть. Я видел, два было. Не пытайся обмануть. Один. Стоп! Кстати, изумруды Где они? Че Чо... у меня нет изумрудов? Да хватит. Что... А, или я тебе, наверное, уже дал. Да, блин, не бей, у меня мало от жизни. А отдавай последний ключ. Стоп. Как выглядит... Ну, так... Я-то... Сейчас положу изумруд. Ну, на, на последний у ключ. Он... От... Во-первых, отдай кирку, во-вторых, отдай изумруд. То есть не изумруд, а ключ у меня. У меня над твоей головой сейчас. Лук. Я тебе в любой момент могу его через бошку провести. Отдавай. Да все, я получил. Точно? Да. Смотри мне. Блин. Стой, стой, стой, не уходи. Идем. Идем в камеру. Наконец-то я как-то сам уже подустал. Ух ты, а что камера открыта, никто сюда и заберется? Да никто. Ладно, идите, хочу отдохнуть. Угу. Фух. Так, ну все, этот наивно не заметил. У меня какие-то люки там. Ну и на пожарные случаи бы надо было бы и закрыться. Так, все. Что такое? Я так Можно сделать так. Да? Блин, он так не надо валить, надо валить, надо валить. О, черт. Вот блин. Ой. Нет, только не ты. Нет, как? Нет, как ты меня нашел? Да, прыгай! Не, не имеешь права! Никуда я просто, я просто этот стал за, за дверью. Угу, ну, конечно. Что конечно? А. Ну ладно, я пока сейчас бегу опять, второй раз. Что ты уроешь? Что ты уроешь? Ну, нет. Можно. Ва. Во... Видишь? Дверь закрыта. А, у меня есть кирка, выбью. Так. Так, выбиваем. Быстрее желать. Что он притих? Угу, там выход на волю. Найс. Найс, найс, найс, найс, найс. Блин, я... Урод, блин, да зачем? Как ты меня нашел опять? Второй, пятый раз уже. Блин, мне страшно. Тетя Зина, тетя Зина! <звы> Есть тут. Так, да? С... Слышь ты? Какой ты? Тетя Зина, оставь в покое, Тодик. Портал какой? -то. Я приду. Какой портал? Он знает слишком много. <свы> Какой-то портал? <свы> тетя Зина! Ну. Нас в вас не Ну ладно. <свят> ну, ладно. <свят> О нет, прыгай портал, прыгай Спасибо. портал.